Иду так. Действительно думаю, что ты сможешь спасти её и пройдёшь. И теперь мне все принадлежит мне. с возвращением, сладенький? Где все? Где ваше образование? Возможно то, что ты долго спал, сделает тебе еще смелее. Где все? Что ты имеешь в виду? Мы же все здесь. Твои друзья, твоя семья, твоя страсть. И все в вашем мире. Все, все, мы являемся просто мы. Я остановлю тебя. Насколько ты глуп. Ты действительно думаю, что ты сможешь что-то сделать. Мне все равно, если это все, что у меня осталось, Я остановлю тебя. Даже если это будет стоить мне жизнь. в случае иглу что вы ничего не можете сделать. Я действительно намерена продолжать в том же духе, насколько бесподвижны ваши действия. Я понял. Я наконец-то понял. Да. Все мы... Мы... Великий мы стали одним, и я стал богом. Теперь ничто, никто меня не забудет. Эти умы, все эти души, все смотрят на меня. Только у меня. Кто это? Звук прикатился. Голоса. Голоса прикатились. Кто ты? Что за звук? Что я твоя? Сколько можно, бля? Как ты это сделал? Мой план был идеально. Мы даже не были проиграть. Я наконец-то стал богом. На кем ты смеешься? Как жалко. Кого ты называешь жалким? Ты жалкое существо. Что я чувствую. Что я чувствовал у меня в груди? Что ты со мной сделал? Все это время, все это тех, с кем-то я сталкивался. Не приближайся. Ты единственный человек, который я действительно ненавижу. Пожалуйста, не делай этого. Термо. Вот и наконец, история данного троллинга окончательно завершён. Спасибо за просмотр, то что досмотрел до этого момента, ты красавчик братан. А если ты не смотрел данный видеоролик, то, пожалуйста, досмотри это до конца.